Всем привет! В этом видео я покажу функцию сегментации на Netpeak Spider и расскажу, почему она полностью меняет подход в работе с полученными после сканирования данными. Поехали! Сегмент — это фильтр на максималках. Он позволяет не просто отделить в табличке определенную группу страниц из общего массива, например, страницы с пустым или отсутствующим тегом description, но и детально рассмотреть в этой группе все возможные ошибки. После применения сегмента все отчеты в программе будут перестроены по заданным критериям. Сюда входит и дашборд, и ошибки, и сводка, и структура сайта, и парсинг. Также карта сайта будет сгенерирована только для этой группы страниц. И, конечно, все выгрузки в программе будут также только для этого сегмента. А настройка его происходит идентично настройке фильтра. Достаточно добавить нужные нам условия. Например, все страницы, у которых в тайтле или в дескрипшене, есть слово «Купить». Раз. Применяем сегмент и видим, что 44% страниц содержат э, слово «Купить» в тайтле или в description. Теперь, когда мы знаем, что такое сегмент, предлагаю рассмотреть практические кейсы его применения. Самый очевидный и один из самых полезных способов применения сегментации, использовать для этого отчеты на боковой панели. Так можно быстро посмотреть, где распространены ошибки высокой критичности. Для этого применяем этот фильтр как сегмент и переходим в отчет «Структура сайта». И видим, что на сайте Salesforce чаще всего такие ошибки встречаются в папке «Компании». Или наоборот, хотим посмотреть, какие ошибки свойственны, допустим, определенной папке сайта. Допустим, возьмем для этого папку Products и применим ее как сегмент. И тут увидим, какие ошибки распространены в этой папке. Частый кейс применения сегментации у меня – посмотреть отчет по парсингу только для тех страниц, которые мне интересны. Например, спарсив несколько тысяч страниц интернет-магазина, хочу посмотреть характеристики товаров только тех, у которых есть отзывы. Для этого применяю соответствующий фильтр как сегмент, перехожу в отчет парсинга «Все результаты». И здесь я смогу уже посмотреть более развернутую информацию по нужным мне товарам. Также можно рассмотреть все страницы, где не был найден SEO-текст или код трекера аналитики, чтобы детальнее разобраться с причиной этой проблемы. Например, JavaScript файл не отработал на поддомене или подобные проблемы. Если у вас уже появились какие-либо вопросы, обязательно оставляйте их в комментариях к этому видео или приходите к нам на видео демонстрацию где мой коллега ответит на все эти вопросы, покажет функционал наших программ и даже посоветует, что можно еще почитать, чтобы еще лучше разбираться в наших инструментах. Ссылку я оставлю в описании к этому видео. Еще одно неочевидное, но очень полезное свойство сегментов – это многоуровневая фильтрация. Давайте рассмотрим ее на примере. Допустим, нам нужно получить выгрузку страниц, у которых в тайтле или дескрипшене есть слова Samsung или Apple. Но одновременно с этим нам нужно, чтобы они ответили именно двухсотым кодом ответа. Ранее с помощью обычного фильтра мы не смогли бы это получить, так как нужна более сложная логика согласования этих условий. Теперь же с помощью сегментов мы можем это сделать. Для этого достаточно применить сегмент по первому условию, которое согласуется по логике или, а затем в нем уже применить фильтр, который включит только те страницы, которые ответили 200-м Ну и, конечно, сегменты прямо влияют на полученные выгрузки. Так можно получить аудит качества оптимизации только для определенной папки сайта или, допустим, только для блога и так далее. Все отчеты будут применяться согласно условий сегментации. Давайте еще раз повторим главные свойства сегментов. В первую очередь, они помогают сфокусироваться на определенной проблеме или части сайта, что поможет, если вы приоритизируете свой план работы. Затем, чтобы найти самые интересные инсайты, опять же, применяйте сегментацию. Она поможет вам посмотреть на данные с совершенно другой точки зрения, формируя нестандартные выборки. Ну и, конечно, используйте многоуровневую фильтрацию. Таких отчетов вы еще не строили. Спасибо вам огромное за внимание, на этом у меня все. Не забудьте подписаться на наш канал и если вам понравилось это видео, поставить лайк. Хорошего вам дня и огромного трафика. Пока-пока.